Меня зовут Петлина Юлия, город Москва. У меня два бизнеса. Один корпоративное обучение и развитие тренинги, Второй это школа программирования для детей. Почему я здесь? Ну, во-первых, я уже давно поняла, что, что без инвестирования я не добьюсь бы своей мечты. Создание финансового капитала, финансовой свободы, а также а, общение с теми людьми, которых я сама выбираю. И я первый раз на съезде инвестором. Первый инсайт с первого дня это то, что ребята всей информацией кругом управляют. Нужно обязательно фильтровать, понимать, кому что выгодно, коронавирус, паника, почему? Давайте себе побольше вопросов, а находиться в сообществе людей, которые могут дать тебе совет помочь, чем-то разобраться. Это команда. Макс... капитал отдельное спасибо. Это Максиму Петров, конечно же не птичка, настолько чёрная большая компания. И я не тереза, удивляться мозгом, все планы, не, не шутки, наверное, просто знает всё. Вот это очень приятно, потому что бороть свои страхи от того очень сложно. Прекрасно, когда тебе помогают, когда не раздражаются на твои пару глупый вопрос или там. Не очень умные вопросы, потому что всем делаем первые шаги. И очень хорошо, что здесь помогают управлять твоим эмоциональным интеллектом. Потому что у всех паника, у всех какие-то панические настроения. А как, когда ты видишь сообщество уверенных, умных людей, и все сразу уходит, все сразу стоит на свои места, и ты понимаешь, что в этом обществе, в этой поддержке ты будешь плыть по заданному курсу. И самое главное, конечно же, конечно же учиться, учиться, учиться. Поэтому все сюда, все образовываемся, все создаем пассивный доход и уровень финансовой свободы. Спасибо.